17 июня всем добрый день. Ну еще раз пройдусь по двухматочному содержанию, по двухматочному обгулу, вернее. Вот обгул матки 0,20-020 видно, да, одна второго числа июня не обгулялась, другая 9, от 12 и 7. Это разница в сроках, допускаемая для замены сетки или глухой перегородки сразу на разделительную решетку. То есть до недели желательно. Ну вот, 7 и 7, это понятно. В один день тут сразу автоматически ставится разделительная решетка. Ну и больше интерес представит, конечно, разница вот такая. 02, 2 июня и 10. 8 дней. Ну и сразу оговорюсь. Не путать двухматочная и двухсемейная. Очень часто задают вопрос, и в чем разница. Разница как раз в том, что двухсемейная это фактически два автономных отделения. Это две автономные семейки. То равносильно, что они рядом стоят. Но в двухсемейном отсутствует эта изюминка. Коллективная, общая пчела-кормилица молодая. Пчеловоды прекрасно знают, что молодая пчела старая в состоянии только одну личинку, то есть одну пчелу себе на замену воспитать. Молодая пчела может четыре. И вот благодаря тому, что она может воспитать четыре пчелы себе на замену, то есть кормить несколько личинок, молодая пчела может обслуживать воспитание, то есть выкармливание личинок от двух маток. А это возможно только при двухматочном содержании, когда между двумя работающими матками со своей летной пчелой находится разделительная решетка. Вон рядом стоит сетка в начале до обгула обгулялись, затем меняется на разделительную решетку. Ну и конкуренция феромонов. Как оказалось, довольно-таки не последнее достоинство. Конкуренция, соперничество, неважно, как это выглядит, но дает положительные результаты. Особенно вот в этом году показала в роевую пору. Перезимовавшие матки, когда уже давно отроились одиночки, продолжают работать двухматочные семьи не потеряла сила семьи, вот сейчас отводок рядом стоит двухматочный, я уже несколько раз, как у донора, забирал печатный расплод и подсиливал обулявшиеся молодые матки. Но кто из пчеловодов решит освоить двухматочную систему, прежде всего нужно как-то этот количественный синдром в себе подавить. Потому что двухматочная семья однозначно должна быть сильной. Нужно помнить и усвоить одну простую элементарную истину. Не матка делает пчел, а пчела делает пчелу, то есть выкармливает. И от того, насколько будет сильная семья, будет зависеть полноценное выкармливание и качественное, соответственно, расплода. Очень часто две матки и слабая семья может закончиться вместо ожидаемого эффекта взрыва роста какими-то проблемами патологии, потому что расплода будет много, а кормить некому. Я вот сделал акцент на этих двух, на этой семье, на этом дуэте. 2 числа обгулялась и 10. Не упустить момент замены на разделительную решетку после глухой перегородки. Потому что на 10-й день, на 7-й, день матки выходят на максимальную яйцекладку. Соответственно, у них будет максимально активизироваться и феромон. Каждое отделение, каждая семья будет приобретать ярко выраженную индивидуальность. Поэтому если стояла сетка перед этим, значит не затягивать до 10 дней и ставить сразу же разделительную решетку. Позже может быть проблема. Это точно такая же ситуация, когда мы объединяем чужие семьи весной в старте. Когда матки, перезимовавшие, и семья стремится как можно быстрее нарастить силу семьи. Поэтому в этот период очень просто, легко, без вражды можно присоединить в пару для двухматочной для маточного старта любую семейку сверху. Точно такая же ситуация сейчас. Обгулялись две молодые матки, у них тоже задача, как можно быстрее накопить силу семьи, корма в этом сезоне и достойно пойти в зиму. Процедур примирения. Очень часто спешат. Внизу уже открытый расплод, вверху только бросила матка яйца поменяли на разделительную решетку верхнюю уберут, потому что верхняя матка еще не проявила себя как матка полноценно по активности феромона так что не спешите и не опаздывайте, если уже запоздали с объединением допустим две недели разница внизу уже давно сеет, а вверху только начала сеять, значит пускай этот дуэт уже сработает этот сезон до конца, как двух семейный Просто делать ротацию. Внизу забирать печатный расплод от уже работающие давно матки и давать вверх молодой, только начавший работать. А сверху забирать открытый расплод и давать нижнюю. Это практически по силе будет одно и то же. Единственная проблема по объему работы. Ну и, конечно же, конкуренции мы той феромонов не добьемся, потому что абсолютно автономные два отделения. И конкуренция даст еще один положительный момент на выходе, естественный отбор. То, чего пчеловоды всегда опасаются, потеря матки нежелательный фактор, значит на пасеке всегда обгуливать как можно больше маток. И через разделительную решетку, двухматочный режим, семьи выберут, пчела выберет лучшую по качеству для себя матку. Это будет хорошее подспорье для как селекция на будущее для своей индивидуальной селекции в масштабе вот такой автономной любительской пасеки небольшой. Всего доброго, успехов, удачи!